Всем привет! С вами Лев и это за в Майкрафте. Это просто будет, я думаю, разрыв, потому что вы просто посмотрите, как все выглядит. Такое ощущение, то что это не Майкрафт, это реально вот как из того ролика. Это просто вот просто какое-то неизвестное место, непонятно что это и так далее. Ну ладно, давайте будем начинать. Что происходит? Охренеть. Охренеть. Прям как будто как в жизни это все происходит. Что? Какая-то кассета была вообще-то. 1996 год. Твою мать. Я здесь. Backrooms. Это просто как будто фильм. Это просто охрененно. Хоррор мап Все Охренеть Я все, я, ребят, все Это просто жесть Я здесь Все как Лау? там Твою мать Ты еще разговариваешь Лау? что ли? Ладно. Hey, разговаривай Где я дохожусь, блин? Он, блин, еще разговаривает Я буду его голоса бояться Короче, будет все происходить то же самое, как там Как из того видео Но управляю я То есть я хожу, я все делаю, я бегаю Спасибо на этом <гас> Твою мать Я этот момент помню У меня аж мурашки уже все по коже Я его видел Тихо, где я? Можно я просто на месте буду стоять? А, нет, здесь нельзя ходить Значит, мы идем туда. Вашу мать. Короче, все, как в том видео. Капец, какая страшная карта. Это в Майнкрафте. Это просто жесть. Вот, видите, здесь боев. Я не могу пройти. Господи. Я думаю, орать я буду здесь знатно просто. Так. Я уже начинаю запинаться. Ну, пройти нигде не могу. Может быть, я где-то... В стену могу пройти. Я честно даже не помню. А, -а, а. Я вижу вот это дело. Твою мать! Дощечка упала. О, это, это место я помню. Он сейчас что-то говорить будет. По лестницу. Ну ладно. Вот она, она. Все, я лезу, лезу. Я не могу ничего сейчас сделать. Блин, офигенно. Кто так постарался? Это просто лучшая карта. И при том, то, что я на ютубе ее еще нигде не видел. Ну или я просто не так хорошо это искал. Но я пока ничего не видел. Это просто жесть. Наверное, туда надо идти. Я просто не помню. Короче, все как из того ролика. Я ссылку, в принципе, оставлю на оригинальный ролик. Типа как в жизни это все выглядело. Но только здесь это в Майнкрафте. Я просто в шоке, как в ты, ты, лу ты лучше молчи, ради бога. Хотя на самом деле у меня чем-то даже успокаивает. Так. <св> <св> Видели этот монстр? У меня просто мурашки по коже. Я, может быть, орать не буду, но как бы... Я басусь. Не, ладно, я не басусь. А может быть, я басусь. О нет, я здесь. Сейчас беготня начнется. Нет, я не хочу. Можно не надо. Вот оно, оно. What the hell? Don't move, stay sail Стой и не двигайся, типа. Насколько я знаю. Беги, беги, собака, беги ото сзади меня. Беги, куда бежать? Я бегу, короче, я бегу, бегу, бегу. Оно. Так, тихо. Бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу, бегу. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, беги, пожалуйста. Беги, беги, беги беги беги. беги. Где он? Или это просто звуки? А нет, оно. Я бежит за мной, бежит за мной. Смотрите, оно бежит за мной, беги, беги. Топтайся. Вот оно на сзади. Видите, оно бежит. Все, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Офигеть. Беги. Беги. Капец. Я не хочу. Я не хочу убегать. А нет. Беги, беги, беги. Беги, беги. беги! Твою мать. А ну где-то здесь. А ну где-то здесь. А ну где-то. Оно здесь. Беги, беги. Беги. Есть, беги, беги, беги. Беги. Где? Где она? Я живой. Я-то живой. Короче, это моя, видимо... Ребят, это, видимо, из-за того, что я так редко записываю ролики, я сюда попал. На самом деле, я жил просто нормальной обычной жизнью. Снимал ролики один раз в месяц, может быть, два раза в месяц, но как бы все более-менее спокойно. Так, давайте сюда сходим. Так, на лестнице. А, это я помню момент. Включает-выключает свет. То есть, это как кино, понимаете? Я вообще даже представить не мог, то, что в Майнкрафте такое. То есть, вы сейчас, может, на сказать, вы слыш смотрите просто вот ту то видео, ту серию. Офигеть. Но это в Майнкрафте. Это просто текстурки. Мусорка и веревка. Васте менеджемет. Я не знаю, что это значит. Виевка. Ладно. Идем дальше гулять. По-моему, здесь сейчас мы оборвемся на этом месте. А, нет. Вау. Вау. Просто вау. Просто... Вот знаете, такое ощущение, будто это... Ну, как в реальной жизни все смотрится. Не, ну это не реальная жизнь. Это is... не реально, это не реально. Ну это is... правда, не oh. Так. Что там? Или туда мне не надо? Не, наверное, туда мне не надо. Ну здесь хотя бы спокойно. Ящички, смотрите. Это просто жесть. Я в шоке. Дверь, наверное... А, дверь, наверное, мне туда и надо. Оу. Oh. Нифига себе. Прям анимация целая. И... Твою мать. Не, ну если это как фильм выглядит, то это может быть не так страшно, потому что я думал, что я буду здесь ходить полноценно, если честно. Так. Я просто хожу, типа, просто гуляем. Пока, по крайней мере, все спокойно. Не, я туда не пойду, не-не-не, спасибо. Не, испугаться, я реально, тут реально страшно так-то. О когда он так вот выглядывается с под угла, прям вообще. Короче, когда я делаю правильное действие, что-то происходит. И, скорее всего, мне надо сейчас туда идти. Да, я уже сам запутался. О! Так, здесь я бегать могу. Вашу маму. Что это такое? Это я момент знаю. Это я знаю. Я не хочу подходить. Можно я не буду подходить? ради Бога. Ладно, я подойду. А, твою мать! Беги, беги, беги! Беги, беги! Твою мать, твою мать! Она здесь, она здесь, она с мной бежит! Ой, как страшно я басу сейчас. Так быстро, быстро, быстро сюда в тень, Ни, тень, тень, тень. Тихо, тихо, тихо, тихо. А ну вот не, вот оно, оно! Оно, вот оно. Вот оно. Все, я отдаляюсь. Отдаляюсь. Что это за место такое, интересно? Так, все он где-то там. все хорошо. Ой, твою мать! Продолжение следует. Можно, не надо, пожалуйста. Можно, не надо. Я не хочу продолжения. Backrooms. Все. Видимо, это конец. Капец. Это Minecraft Horror Map. Вы понимаете? Это Minecraft Horror Map. То есть, это просто карта Майнкрафтовская. И она сделана так, как из того видео. Это просто как будто бы... Ну, Правда. Э, ну, как будто посмотрел Ту сею, только я сам чем-то Управлял, ну то есть сам ходил И даже фразы здесь Были, и, то есть это вообще, то жесть Это просто можно э, Взять, переяснять так Как будто бы э, Ну, то же самое, только в Майнкрафте Да, в принципе здесь Это и было, только я все равно там Немножечко тупил, ну что ж в принципе, карта была очень крутой, мне она очень понравилась, потому что даже вот смотря на эти стены, ты понимаешь, что это не Майнкрафт, это просто вот непонятно, ну это вообще другая какая-то игра, то есть вообще нету ощущения, что я сейчас вообще вот где там ходил, это был Майнкрафт. То есть, в принципе, мне очень все понравилось, я, в принципе, ссылку в описании оставлю на эту карту, чтобы вы тоже смогли в это поиграть. Это очень круто, то есть, ты немножечко даже взаимодействуешь, то есть, ты ходишь, убегаешь от монстра, и, как бы, ну, это реально прикольно. Я не пробовал, что будет там, если он меня, например, догонит, я думаю, что меня напугает, Ну как бы, я думаю, что, может быть, ничего особо и не произойдет, Да. Может быть, он меня вообще пугать не будет. Типа, кто его знает нам, в принципе. Если это как в фильме, типа, показывается. Может быть, он просто остановится там или еще что-нибудь. Ну, я не знаю, короче, да. Если вы хотите что-нибудь подобное по поводу закулисья, каких-то, может быть, играх, может быть, какую-нибудь другую карту, то, в принципе, пишите об этом в комментариях. Давайте наберем там, не знаю, лайков 15. Желательно, конечно же, еще больше. Ну, как бы, все, да. Надеюсь, вам такое понравилось. Всем спасибо. Пока-пока.